И всем привет, с вами я, Максим Шадович, и сегодня мы будем слушать подпой там, чап то Файнин Эвеб, муха в паутине. Так, все. Всем приятного просмотра, всем пока. Смотрите дальше. зашли ужасные вещи. С чего бы мне начать? Ты идеальный. Ты слишком идеальный, чтобы проиграть. Ты в серьезной опасности. Она следит за каждым твоим движением. Так что тебе лучше быть осторожней. Мамочка не любит гостей. Новые игровые сети! Это было так давно. Так, и вы посмотрели Теренеры это Чаптер 2 Флай ин веб Муха в паутине Всем спасибо за просмотр, всем пока!